OK, those 경찰 are. Поглядь, Опусти как... оружие. Ну и в чем тут свальках там мои... Иди своей дорогой, Стагар. Смертельные аномалии. Опасные мутанты. Аномалии. Хорошо... Проходи, не задерживайся. Место, всегда... Проходи, не задерживайся. Тебе сюда нельзя. Тебе сюда нельзя. Тебе сюда нельзя. Если кто помыстро... Тебе сюда нельзя. Ну что, меченый? Принес документы из X18. Ситуация проясняется. Как я и предполагал, выжигатель мозгов приготовили. Это экспериментальный излучатель Кайманова. Его части как раз изготавливались в лаборатории X18. В этих документах есть ссылка на лабораторию X16 куда отправлялись готовые блоки. Она расположена на территории производственного комплекса возле озера Янтарь. Там неподалеку лагерь ученых. Они наверняка подскажут точнее. Ситуация непростая. Тебе надо пробраться к ученым и узнать, где находится лаборатория Х-16, чтобы добыть недостающую часть документов. Ну что, готов? место так. «Проходи, не задерживайся!» Ну, теперь я расскажу. Поймали как-то долговцы свободовца Растамана. Решили... бандиты грабят сталкеров новичков. В роли новичков, вечеринок и срока. будто я в саркофаге, с кучей... Преступление и наказание! Неповторимый меченый в роли топливного места наводит правосудие против шестерых преступников и негодяев. Айда! У нас гости. Какой-то сталкин лезет прямо на нас. Что с ним будем делать? Ты что, не знаешь, что свидетели делать? Кончайте его. Без шума и пыли. Désolée de l'Uni Morsée Помоги! На нас топали наемники! Половина наших людей погибла! Помоги нам! Мы в долгу не останемся! Помоги нам пробиться через засадку возле завода! Но... Я не пойдем координаты! Будь осторожней, болконам с головорезами возле вертолета! Короче ты! Ученый полно! Труды. Профессор, ты умный человек. Одна информацию ведет на все четыре стороны. Если вы не хотите, чтобы я уничтожил результаты исследований, держитесь подальше. Когда нас взбили наемники Говорят, что им информация нужна Но я-то знаю Перестреляют они нас Кашкар меченный, Только иди первым А я тобой. Боец меня облаков Лучше ты разведывай дорогу пошли. Впереди в панели аномалия жарко. Надо идти по одному. Так больше шансов выжить. Э, иди первым. Когда я увижу, что ты дошел до конца, я пойду следом. Остерегайся огненных ловушек. И их можно обнаружить по искажениям горячего воздуха. j безопасности. Спасибо тебе за помощь. Я твой должник. Возьми пока эту флешку. Это копия результатов последней экспедиции. Уверен, бармен за эту информацию хорошо заплатит. Если зайдешь на мобильную лабораторию на янтаре, Подаем тебе научный скафандр. Важно сделать калибровку. Не плевать, я один никуда не пойду. Я тебя очень прошу, сделай это. Мы все от этого зависим. Все зависимы. Да, топы назад, порталы возврат. Mm. Конченый что ли? Ого, Меченый, ты наконец-то добрался к нам. Да, да. Да-да? Олезненно! -да. <связи> 10